Отпечатки с валенков взяли? Да. А. Пожалуйста. Да, действительно сняли. Я... Валенки-то тут причем? Это просто потрясающе. Может они хотели такие же? Зактилоскопия валенков. Сняли. Антон, не могу тебя дозвониться, все нормально? Да, нормально. Ну и съездил в городской суд, ознакомился с материалами дела. Сейчас этот э, в отдел полиции еду, тоже надо ознакомиться. У нас активисты, что там это, э, полицейские тормознули. Они там с другом фотографировались на базе на, на, танка, да. и их, короче, забрали в гуме, я так понял, сейчас. Так что. Какой? Ну, в третий? Там... А, да, вроде, да, в третий. А за что? А, я так и не понял. Сейчас, скажи, я попробую его подключить. Значит, телефон подключивает сейчас. У -у -у. Раз, что ну, я вот там через пять минут буду, в третьем ГУМе. А, ты, ты как раз сюда идешь, да? Да, да, да. А, ты имеешь в виду, ты попробуешь зайти? Ну да, как журналист. Узнаем, ага. почему задержан. Али? Алло. Ага. А, ну, мы здесь угома стоим. Значит, Андрея отпустили. Протокол не составили, просто объяснение взяли. А Виктора до сих пор удерживают и не, на вопросы отказываются отвечать. Его я, а так понял, его, я так понял, повели на фотографирование. То есть, если фотографирование, я подозреваю, ну, предполагаю, что, скорее всего, протокол будет какой-то составлять. Спасибо, что позвонил, потому что Андрей позвонил мне в панике сначала, mm -hmm. а потом, когда я ему после тебя перезвонил, он сказал, да нет, все нормально, нас просто тут опросили, сейчас отпустят. Не-не, Вик Виктора, только... Виктора до сих пор удерживают, мы его ждем здесь, никуда не уезжаем. Ага, все, молодцы, спасибо большое, что позвонил, я думал, там все нормально. Отзвонись потом, давай. А, все, их обоих отпустили, так, Андрей поехал по делам куда-то дочку отвозить, а Виктора mm -hmm. мы хотим, ну, в ТОС, там в ТОСе есть кто-то, нет? Да, я в тосе. Сейчас подъедем тогда. Все, хорошо, давай. давай. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, в связи с чем вы были задержаны сегодня? Сегодня я решил сделать небольшую фотосессию Залезть на танк с флагом Победы, с нодовским флагом и с щитом своего дядьки, танкиста с которым я хожу. С партитом. Бессмертный пол с портретом. И сделать фотосессию и выложить себе в одноклассники. Все проходило удачно. Попросил Андрея. Можно мне о нем говорить? Что я да, конечно. Попросил Андрея, он помог, мы приехали на машине. И вот когда уже мы это дело сняли, с таким трудом я залазил на этот танк, если вы знали, так, господа офицеры. Это самое. Сняли, ну, собрались, упаковывать. подъезжает милиция. Я начал кое-что снимать. Посмотрим там. Я вам Сколько принесу. их было? Два человека сначала. Мужчины. Вот. А потом... бы, Потом подъехали еще две женщины. Еще, в общем... И мы еще ждали других. Они звонили. Других, которые подъехали. Жалко было Андрея. Замерз, наверное, там. Там подполковник, да, какой-то приезжал? Ну, там я не смотрел, звание такое майор или подполковник. А что а, они вам вменяли? -то? А так капитаны в основном. Нет, а что они вам вменяли, то есть, за чего задержали? -то? Вот, задержали просто для разбора полетов, в сущности. Посмотрели флаги, а флаг серпа-молот, это флаг победы. Из-за того, эти... из того, что у вас были флаги с собой? Да. И эти все организации зарегистрированы. И та, и та. Но все равно этого оказалось мало. Повезли нас в третье отделение милиции. Ну и там... Объяснение взяли, да? Объяснение, отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев ног. Это просто потрясающе. Это вот, э... Даже валенки что? не снимал. Отпечатки с валенков взяли? Да. А я, могу, отвечаю. я могу показать ваши валенки? пожалуйста. Да, действительно сняли. Я отвечаю за свои слова, это можно проверить. Отпечатки сняли с валенков. Валеньки-то тут при чем? Это просто потрясающе, мне понравилось мои валеньки, блин. Может, они хотели такие же? Хорошо, Они что я По следам, наверное, искать будут. Да. У... Я удивился. Коврик дали сначала валенок потоптать, э, чтобы заполучить эту черную красков. пыльцу. Зактилоскопия да, валенков. А потом сложили А4 листок и на тебе. Это просто потрясающе. Ну, отпечатки пальцев очень Еще долго. и сфотографировали на память. 21-й Да? Полиция работает. Ну, они это, это, там все... Сфотографировали вас? Заставляли? Меня? Да. Я... Раза три. Да? И внизу, и вверху, и здесь где отпечатки валенков и прямо, и в бок. Анфаст э, да? профиль. Что они еще спрашивали? Они спрашивали, употребляли ли вы что-нибудь сегодня Нет. Это спрашивали только у танка. но ну, я, конечно, сказал: э, да и какая раз, я не за рулем. Но они просто так вопросы не задают. Они, скорее всего, хотели вас повести в ПНД, то есть на медицинскую Ну, я понял. Ну, не, не отвозили никуда, потому на... что я там сказал. Ну, потому что мы вовремя приехали. Скорее всего, вас хотели отвести в. А на... вы там <пух> дали, дали о себе. Они узнали, что вы приехали, да? Да. А откуда же они это, знали? Ну, мы там у дежурной части, где-то а -а -а -а. за, за минут 20-25 до вашего выхода, мы там это, всячески пытались выяснить, а -а -а, из-за чего я вы задержаны. Я не знал, да. Мы вас вам. видели через стекло, с вами там полицейский разговаривал, еще женщина какая-то. Да. Вот и, вы там на телефоне что-то показывали, Мы это все видели. А -а -а. И, соответственно, сказали, что будем ждать, пока вас не освободят. А я еще... Сейчас, когда в коридоре уже внизу был, mm -hmm. когда он зашел, ждал, думаю, да, я себя зафиксирую э -э, на фоне милиции, снял себя пару раз, mm -hmm. а потом, когда он вышел, а я еще возьми и попроси, накоп, говорю, братуха, ну этого, который мне отпечатки брал. Я не знал, что он ко мне касаем. Он из коридора вышел, я говорю, ну-ка, сними меня на память. А как вы что, вот здесь снимались? Я говорю, конечно, удалить немедленно и позвал ее. Я удалил. На фоне полиции? Там, внутри. А, внутри. Да, полиции. То есть у вас ни телефоны, ни какие вещи не изымали? Не изымали. Он применил был. А -а -а. Я сфотографировал себя, а еще набрал на. как вы, А вы здесь что фотографировали? Я, говорю, да, я себя вот. И он еще ее вызвал. И там надо помимо удаления еще там какая-то есть штука удалить. Не надо удалять. Какая из, корзины, из корзины. А, да, да, да. Но они искали корзину, не нашли. Я у него потом спрашиваю, это что мне за телефон такой, что у меня корзины нету нет? Нет, а Виктор, вот твое мнение интересует. А в связи с чем-то задержали, из-за чего? Ну почему так вот, кошмарили-то? Не знаю. И вот с двух часов сейчас сколько времени? А, Я сейчас. не шестого. Пол шестого, да. Мне кажется, все-таки, значит, в стране неплохо живем, работы нету. А для того, чтобы получать какую-то зарплату им, чего-то там это самое, надо тянуть время, надо писать, докладывать, там что-то, что-то, изображать процесс. Но я их не ругаю. Ну, вот... вот такая вот штука. А все бумаги, которые там составлялись, вам хоть одну копию выдали на руки? И Это моя, конечно, ошибка. Надо мне было просто самому, это. если бы я знал, что как-то у меня вылетело. Что-то я стал Выдали уже... или нет? Психовать? Да или нет? Нет. Виктор, нет, не выдали. Ничего мне не выдали. А Они обязаны выдавать. Они обязаны, все бумаги, которые вы там пишете, они обязаны вас, во-первых, <связать> ознакомить со всеми материалами, то есть, рапорта, сообщения о совершенных преступлениях, которые на вас поступили, в связи с чем был вызов, протокол задержания, протокол доставления, это все вам должны были показать, ознакомить. Вас что-то с этим ознакомили, или Нет. Но ну, она просто прочитала, что вот когда первые там что состряпано, вот это что я был с двумя знаменами знамя Нодовское на танке вот в основном вот то, что я вам сказал. А, а вот кстати по поводу знамен у вас были с собой знамена одно знамя красное. Серп и молот. Знамя Победы. Так и второе. Нот национальное освободительное движение. И портрет вашего. Портрет моего танкиста, моего дядьки, моего угу. родни. Потому и что нет. он танкист, и поэтому я на танк смотрю. Они, они пытались у вас изъять эти вещи? Нет, а... они изъяли. Как изъяли? Ну как бы изъяли, а потом вернули. На словах или физически? Ты вспомни, Ты они... я все помню. Я, ну так скажи. Я музыкант, у меня память. Скажи, прикасались, веста... прикасались они к ним или нет? Потому что они там в протоколе потом напишут, что мы изымали, а потом вернули. Так да, вот да, вот да. Они мы так и... договорились, мы вот напишем так, что изымали, а то, в смысле договорились? Что, чтобы у тебя их не брали, чтобы не таскаться с ними туда-сюда. А, то есть они физически к ним не прикасались, а да. написали а она что. Да, она поправила на снегу, когда. А написали, что изъяли, а потом как вернули. ну вот ты изъяли, а потом вернули? Замечательно. То есть, работа проделана, а по факту ничего не сделано. Служеб... В их действиях... Нет, смотри, они написали вот эти действия, а по факту их не делали. То есть, это в их действиях присутствуют, усматриваются признаки состава преступления служебный подлог. То есть, они пишут, что изъяли, а потом вернули, а по факту они этого не делали. То есть, они пишут такие вещи, которые на самом деле не происходили. И, соответственно, они считываются наверх, там, я не знаю, у них там премии какие-то, звездочки, еще что-то. То есть, они показывают видимость работы, а на самом деле этой работы не было. А бумаги составлены, бумага все написано. Вот чем занимаются. И, по сути, вот сколько, три часа или сколько у вас, четыре выдерживали, да? Четыре часа два наряда полиции были заняты только вами. Из-за каких-то, извините меня, двух это, валенок. Валенки на месте, не пытались снимать? Валенки на месте, товарищи. Не пытались снимать? Нет. Ну, замечательно. Так, э -э -э ну, все тогда. Что ты хочешь передать сотрудникам полиции? Да нечего передавать. Ну, с праздником поздравить. А когда праздник? А? У них когда праздник? У них? А у них каждый день праздник. Они же каждый день задерживают народ. Мне интересно, кто последний раз, кроме нас, на этом танке... Да все там, за... там все фотографируются, и, фотографируются, и дети фотографируются, постоянно залазят. Ну да. дети знаю лазят, а вот так, чтобы, все потому с... что это знамя, знамя победы. Я же там вы видите, там и наконечник, там аксельбанты на нем. А то есть это именно не флаг, а именно знамя победы. Ну да. С надвершием. Там сделано, мама не горю, я все сделал. Пика, пика, наконечник, серп и молот Вот. Ты не видел, да? Нет, я свернул там видел. На ну, ну, конечнике СРП молот, пика, и из двух частей складывается она, потому что там мощная. Ну мощное. а если на 9 мая также придете, тоже опять? Обязательно задерж... придем. И Ничего, думаете, будут два заезда. Если эти, и кто-то из них мне сказал, ну, вот на 9 типа можно, а когда я этому задал вопрос, сейчас где мне отпечатки Валенков? Э -э... Че, подожди, подожди, что у нас закон только 9 мая не действует? Или действует? Не знаю. Этот мне ничего не ответил. А там, я когда у них спрашивал, что если говорят, на 9 мая мы придем. это, Бла-бла-бла. На 9 мая говорят, можно. Ну, вы хотя бы одну фамилию запомнили? Номер нагрудного знака или звание? Ничего звездышка? не записал. Моя ошибка, конечно. Ну, что, получается, у нас, в нашей стране нельзя это фотографироваться возле танка, что ли? Так получается? Виктор. И танк... Если бы хотя бы был Т-34... После войны выпущен, да? Да. Нет, а там же Т-54, да? Нет, там... Т-54, ну, это... по-моему. У нас, получается, нельзя с, это, со знаменем Потому Победы что... фотографироваться нигде? Потому что... Сейчас, у меня в Одноклассниках такие есть нодовцы Расторгуева. Я, Слушай, я им сейчас задам вопрос. И я им тоже скину там кое-что. А как же это? Мощный. И я им задам... и спрошу, поделюсь с ними это самое что же возле танка они сначала думали что пикет у нас не одиночный одиночный пикет у нас разрешен как бы Андрей так у вас какой пикет у вас а ни, у нас не пикет не лозунг. А они ничего. еще намекали на эту тему что пикет это какой да это, это... В начале разговора. Но потом убедились, когда я сказал, что, что Андрей, вот я его попросил, зафотографировать меня, а я вот тут корячусь. На танке, под танком, и прочее, и прочее. Все. Они так немножечко... Ну, потом сразу, что одиночный пикет. Виктор, да, Виктор давай за это завершающее слово. Всех, с Днем Победы. О, Приходите к танку и фотографируйтесь. Все, невзирая. 9 мая. Или это Пасха, или что-нибудь. В любое время дня и ночи фотографируйтесь возле нашего танка.